Эй, боки, ну-ка вставайте На зарядку выбегайте Хорошенько потянулись Наконец-то вы проснулись Начинаем, все готовы? Отвечаем, все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу, все здоровы! Становитесь по порядку На веселую зарядку Приготовились, начнем И все вместе по Три-четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем руки. Нету места больше субтитров. Все разрабатываем плечи. Чтоб похода было легче. Все разрабатываем ноги, чтоб не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось, веселее. Солнышко лучи. Надо пополам согнуться И руками земли коснуться Ну-ка, ноги не сгибать Раз, два, три, четыре, пять Молодцы, все постарались Разогнулись, отдышались Солнышко, лучи стоит А Удовлетворение в заключении упражнения Стали тихо на носочки Тянем руки, что есть мочи Прям до неба дотянись Выдыхаем, руки вниз Поздравляем!